Сразу не дробя 10 ножевых кейсов. 20 тысяч рублей! Бля! А, это, это сказка. Ребят, не пропускайте это вступление, сейчас я вам расскажу, как попасть в ближайшую рубрику Прокачка инвентаря подписчика, а делать мы это будем на Изидропе Мы сделали свою коллекцию nft которые, кстати, стараемся публиковать каждый день или день через день Но в общем, график есть, и мы реально над этим работаем Кстати, каждая NFT-шка нарисована вручную Ну и вот, сейчас всего здесь 6 работ, и насколько вы уже поняли, людей на прокачку я буду выбирать из тех, кто купит эти NFT Я думаю, к моменту выпуска данного ролика их уже будет в районе 10 штук Но, ребят, мы их отрисовываем вручную, и это реально не так быстро все происходит Спонсорку youtube отключили но будем пользоваться сервисами которые возможно использовать в данной ситуации если будет 10 nft значит будет 10 участников плюсом ко всему когда вы покупаете наши NFT, публикация следующий вырастает на 5 процентов если купили за раз 3 на 15 и так далее во первых вы получаете возможность прокачки вашего инвентаря а дропа там будет ну вы понимаете как работает подкрутка на моем аккаунте плюсом ко всему вся эта история сто процентов вырастет в цене потому что повторюсь после каждой продажи цена следующей опубликованной работы вырастает на 5 процентов в общем с Ссылочка будет в описании, спасибо всем, кто поддержит эту идею, но, ребят, поймите меня правильно, спонсорку сейчас отключили, монетизацию отключили, поэтому, кто хочет поддержать, есть только вот такой вариант, ссылочка будет в описании, спасибо, что прослушали данное объявление, и, опять же, будет ближайшая прокачка для тех, кто эти nft купит. Короче, начинаем видос, поехали, приятного просмотра! Ролик обещает, в принципе, быть интересным. Случайная запрещенная 18 тысяч рублей. Тут юспик темная вода на 3000. И МК рассвет на 15 тысяч рублей. На балике 20 остается. Я прям захожу каждый день. Открываю кейсы. когда вот такая история выпадает, ну понятно уже, что ютуберу забыли отключить подкрутку. В общем, 18К сразу, не дробя 10 ножевых кейсов. Но лишь бы, лишь бы сейчас что-то продолжило выпадать. Потому что, ну, все-таки на 20 тысяч дропа выпало. Может быть и такое, что... Ну слушай, нож маска сталь! Это 7 тысяч восемь сколько он стоит? В районе 7, по-моему. 9000 хорошо. Так, ножек уже есть, прекрасно. Вот была бы прокачка, какому-то подписчику эти скины полетели бы в инвентарь. Кейс сахара. О, он, кстати, сейчас подорожал. А в триллионный раз, повторюсь, кейс мне повезет, убрали. Но это своеобразная замена для кейса. Мне повезет. Ну, бляха, ну, говнище выпало, честно говоря. Я рассчитывал на что-то большее. 2000. Давай еще 10 кейсов сахара. Так, там, по-моему, сарикс Вот, кстати, Сарикс стоит достойно. Ну, ну, и он выпадает достаточно часто. Так, но ну, в остальном тут шлак. Сколько, Сайрекс 3000 плюс мусор? Ну, 5200. Вроде бы как окупились, но окуп этот прям такой себе. Неощутимый, и, в принципе, история не очень-то и интересная. Опять, Сайрекс 3000, хорошо. Сколько он стоит? 3900. Ушли в минус на косарь. Ну, нормально. Ну, да, в целом неплохо. Но могло бы быть лучше. И хотелось бы, конечно, чтобы все-таки лучше было коллаж. Так, статрековский. 20 тысяч рублей, бля! Это, это сказка. Это прям хорошо. Но, блин, я его не продам на ТМ. Объективно говоря, это вообще не ликвид. 26 тысяч. Может быть сейчас такое, что дропаться не будет вообще ничего. Да, хамелеоны, все, надо было выводить. Но это не ликвид. То есть продать этот коллаж, блять, ну это нереально. И все, выпало тут, конечно, очень много тайного с изи тайного, но это всего 2600. Ладно, идем на изи нож, изи нож, изи нож. И здесь чаще всего ликвид дропается, потому что дешевые ножи, это ликвид, это блин. Их реально изи слить за моментальную продажу. Нож, кстати, неплохо. Неплохо, Патина, за 5000 ну ладно, кейс мы окупили. в целом нормально, еще и 20 тысяч на балансе, и того у нас уже два ножа в инвентаре есть, перчи, поехали перчи. Так, два ножчика есть, нужно две пары перчаток по-хорошему, ну, по-моему, это не особо похоже на перчатки, конечно, могу ошибаться, но как-то вообще, даже далеко не похоже на перчи. Еще 10 изи перчаток, блин, ну хоть одни, ножи уже дропнулись, а вот изи перчатки как-то... Как-то не особо дропаются и, блядь, и не собираются. Ну, это пиздец, такая себе тема. Не, давай еще. Только уже, наверное, 5 кейсов, потому что, ну, денег-то все меньше и меньше остается. Но, возможно, логично было вывести действительно коллаж. Но как его потом продавать? Скорее всего, это какой-то статрековский хорошего качества. Я хер его знаю. Даже, да даже в Стиме продать, но ну, это геморрой. Ладно. Ой, неплохо! Да, а, бля, это кому-то выпал... Выпала хрусталь с фрикейсом. Невозможно, что потреб, да? Ну, блядь, ну, как бы, да, дождь из пуль. Надо было выводить коллаж. Но, и с другой стороны, ролик бы получился трехминутный, он бы не вышел просто на канал. Ладно, 4 700. Плюс на балике все-таки, на, на балике, блин, в инвентаре лежат годные скины, как минимум два ножа есть. У нас здесь три тайного, сколько это все стоит. Косарь, бля, это мало, это мало. А даст ли нам еще... Сегодня что-то изи-дроп, помимо ширпотреба. Хотелось бы в это верить. Я как бы в это верю, но хотелось бы и увидеть это. Еще плюсом ко всему. Дождь из пуль, но опять всякий-всякий-всякий шлак. Хотя там небольшой оку был. Блин, ну давай какое-то тайное, а ВП Азимов. Может повстанет с пустынный медуза. Было бы, кстати, круто. Драгон лор. Тоже неплохо. Но джекпот и ширпотреба, в принципе, тоже нормально. Тоже пойдет-пойдет-пойдет на 600 рублей. Нормально. Хватит. Мне повезет, кейс, его вернули! Его вернули, боже, блин! И тут, смотри, цена теперь совершенно другая. Бля, как я счастлив, как я рад. У меня есть кейс, мне повезет. Ну, что то как-то хз, прям, б -б -б -б -б -б, ну, шлак. Мы рискнем. Вот ради кейса мне повезет, я готов пойти на риски. Ну, блин, у нас все равно есть нож за 9к. Я хочу от открывать кейс, мне повезет. Он сейчас стоит полторы тысячи на секундочку рублей. Раньше стоил 500 рублей. Не знаю что, возможно шансы здесь увеличили на дроп Хотя я в этом очень сомневаюсь Так, Дейл пролетает? Блин, я уже, знаешь, понадеялся, что и Дейл выпадет 1400, блядь Какая же помойка дропается Ладно, я понял Изи тайна, давай еще долбанем Блин, кейс мне повезет, вернули. Я чую, следующий ролик будет по этому кейсу, потому что это реально мой любимый кейс на данном сайте. Dragonfire Victoria MK2700. В целом неплохо, давай 10 кейсов. Ну вот, блин, нож один. Калаш за 20к выпадал. Ну реально, это... Нахер я его продам! Так, Виктория вижу, Азимов петух вижу. Кстати, по-моему, даже окупили. Ну, как-то, бля, не знаю. 1400 рублей. Еп ты, Зидроп, меня сегодня просто гнобит максимально, насколько это возможно. Ну, как-то, как-то вообще ни о чем. Как-то вообще ни о чем. Скоростной зверь. Он дешевый, потому что спойлера, по-моему, не было. 3000. Ну, хотя нормально, на 4К выпало. Также, кстати, ребят, кому нужны промики, и вот они есть. Это не реклама изика, ни ссылок ничего не оставляю. Сайт говно, как обычно скажу. Ну, вот у вас есть промики, можете их взять. Чисто такая секундная вставочка. Все-таки давай посмотрим состав этого кейса. Мне повезет. Ну, тут, блин, тут, по-моему, подобавляли скинов. Хотя я понимаю, что DL мне тот же самый не выпадет. Скин на персонажа выпал, блять. Ну ладно, нож за 9к, хоть так Элитный отряд, понятно, круто 190 рублей Это какой-то пранк, по-моему. 5 изи тайных. Может, хоть нормальная тайная выпадет. Ну вот, сейчас я прям в сомнениях. Бля, но вывел бакалаж, получился бы трехминутный видос. И надо ли это? Я думаю, нет. Дождь из пулемка. Круто. Не, на самом деле, 2000, так это неплохо. Короче, я не знаю сегодня вообще, есть ли смысл идти на кейс, мне повезет. Может, все-таки еще сахара немного подолбить, но следующий ролик на канале, который будет записан, сейчас очень много изика, я не знаю, в каком порядке он будет выходить, но мне реально стали очень часто шансы Включать. Но все-таки следующий видос, который я буду записывать, он будет по кейсу, мне повезет. Я прям хочу его проверить максимально. Тем более, но ну, он сейчас полторы тысячи рублей стоит. То есть, какой-то новый прайс, и это всегда интересно. Дигл, если он дорогой, это круто, если нет, ну, помойкам, Понятно, бывает, блядь. Ластки из сахара, и я думаю, что после этого будем выводить нож в Стиме. Цена на нож, может, 1013 12 будет, хотя... Наемник, да. Все, ГГ, давай, доступно для продажи. Тут очень много ширпа, кстати. Забираем нож. Дамасская сталь. Ну, может, да, он в Стим будет стоить тысяч. 11 12. Все остальное мы продаем, у нас здесь 300 рублей, 800 остается. Давай тайны просто посмотрим, что по шансам. Два шарпа это значит шансом на аккаунте просто габела и смысла дальше открывать ну вообще никакого. Дождь из пуль, если она стоит 1032, также. Ну будет круто. 700 рублей, да? Фастиком тогда что? 1000 рублей, блять. А Изик, смотри, продолжает радовать. 2000 блять. То есть я вывел скин, он мне дальше будет выдавать, серьезно. Окей, давай 4 кейса. Блять, ну это не серьезно. Окей, понял, принял. Ждем продавца. Короче, ожидаем, чекнем прайс на нож хотя бы. Так, ножик пришел, и самое что интересное, стоит он 10 тысяч рублей. Я реально думал, что он будет дороже. дамаска поношенная, ну, как бы такое себе. Ролик не особо удачный получился. Но опять же, выпадал с 20 тысяч. С тем учетом, что видосы без депозита, ну да, это контент, и я буду это заливать. В общем, всем спасибо за просмотр. Это был Человек. Огромное спасибо, что поддерживаете меня. Увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Всем пока.